Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И если вы любите простые рецепты, так же, как и я, то, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Делитесь моим видео со своими друзьями, пускай станет больше. Пишите комментарии, ставьте лайк. Ну, а я буду делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Сегодня буду готовить на ужин запеченное куриное филе, с томатом и сыром. Это очень простой вариант горячего блюда, но очень-очень вкусный и, конечно, отлично подойдет для новогоднего либо праздничного стола. Для этого мне понадобится куриное филе. У меня продавалось уже нарезанное такими как бы слайсами, но единственное, что некоторые слайсы оказались такие толстоватые, я попробую их разрезать еще напополам вдоль и затем немножко отобью каждый кусочек. Теперь добавлю прямо сюда соль. Приправлять приправами буду сразу в миске для того, чтобы они распределились более равномерно по всему мясу. Добавляю еще хмели-сунели. у мне в последнее время эту приправу. Немножко красного острого перца. И также еще черный молотый перец. И натираю на терке несколько зубчиков чеснока. Теперь все тщательно перемешиваю. И оставляю так минут на 10-15, чтобы оно пропиталось. В общем, готовлю в этот раз так. Но, конечно, лучше дать пропитаться. Можно сделать с вечера и готовить на следующий день. Это мой самый любимый вариант. Так получается всегда все вкуснее. И пока у меня мясо будет немножко мариноваться, я натру на мелкой терке сыр. Но пока столько, потом буду посыпать и смотреть, если что до тру. Выкладывать буду на противень, который застелила предварительно бумагой, для того, чтобы потом проще было его отмыть. Выкладывать мясо буду плотно и затем сверху буду выкладывать слой томатов и присыпать все сыром. И теперь сверху выкладываю помидоры плотным слоем, предварительно не размораживая. Которые замораживала летом, это свои томаты. Я их нарезала кружочками и вот как раз удобно использовать для таких целей. Можно, конечно, использовать свежие, вот, но буду использовать то, что есть. Теперь сверху немного присолю томат и поперчу. Теперь отправляю прямо так в предварительно разогретую духовку до температуры 200 градусов, буду запекать приблизительно 20 минут. Затем достану, посыплю сыром и продолжу запекать уже до готовности. У меня уже прошло 20 минут, теперь переставлю повыше, присыплю сыром и буду запекать еще минут 10, затем проверю. И еще присыплю немного сверху замороженным укропом и продолжу запекать еще 10 минут. А вот такая курица в итоге у меня получилась, все отлично запеклось, но при этом видно, что она осталась сочной. Подавать буду с овощным салатом, здесь у меня пекинская капуста, белая морковь, яблоко кислое, белое, ну зеленый в смысле, и еще замороженная зелень укропа, французская горчицы, заправлять буду оливковым маслом и лимонным соком, ну и соль, перец по вкусу. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И, кстати, вот точно так же готовлю еще с замороженным кабачком. Вместо томата кладу замороженный кабачок, нарезанный такими кубиками. Получается тоже очень вкусно, сочно. Так что берите себе на заметку, если вы такого не готовили. И, надеюсь, вам понравится. Желаю приятного аппетита. Стала перемешивать салат и вспомнила, что не сказала, что я сюда еще натерла такой крупный зубчик чеснока. Вот такое блюдо в итоге у меня на ужин получилось. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!